Финансовая платформа Crypto Hold. Тут ты можешь зарабатывать на полном автомате. Регистрируйся сегодня и зарабатывай уже завтра. Также тут можно заработать на рефералах. Ссылочка в описании. Всем здорова, с вами Ренат Грубляки, вы на канале Как заработать в интернете И сегодня делаю видео опять же по вашим многочисленным просьбам, видос будет про то, как заработать от 300 рублей в день, так как многие просили рассказать про какие-то сайты, сделать обзоры сайтов, где можно заработать собственно такую сумму в день и я нашел сайт и на самом деле я много сайтов нашел а, на многих и на практически всех буксах, то есть опять же это сайты, где вы выполняете задания а можно заработать от 300 рублей в день, а если это где-то два-три часа прям активно работать, то есть где-то так и нашим сегодняшним сайтом будет Q-comment. Да, я решил, что я буду делать обзоры собственно вот таких вот примерно сайтов типа Q-comment и так далее, буду рассказывать все нюансы, все аспекты, так как многие просили из вас, я собственно по вашим просьбам делаю. Кстати, перед тем как начать обозревать сайт, я вам рекомендую подписаться на мой канал и кликнуть на колокольчик, так как после этого вы будете получать уведомления всех моих видео Собственно первыми И смотреть про фишки заработка Про некоторые интересные сайты, где можно заработать там Про способы и так далее там Схемы и так далее Мы переходим на сайт, который называется Q-comment Это один из, наверное, тоже известных буксов это сайты, где вы выполняете задания, повторяюсь И рейтинг у него зеленый а, Вот, собственно, вы видите а, Расширение, которое показывает рейтинг И тут рейтинг зеленый Это значит, что сайт не всячески вас а, Не обманывает, не кидает там, Не что-то подкручивает и так далее а, Нет всяких фейковых заданий За которые вам не платят, нет это не относится к этому сайту Тут вы сможете заработать безопасно, стабильно Можете, собственно, привязывать карту Все, собственно, безопасно а, Так вот, q comment И смотрим, как тут можно зарабатывать а Вообще, чтобы зарабатывать, ребят, на этом сайте То вам обязательно нужны аккаунты В самых популярных соцсетях Вообще во всех Таких, опять же, раскрученных, типа ВКонтакте, причем ВКонтакте, скорее всего, вам нужно будет несколько аккаунтов. Потом Инстаграм, а, Ютуб, да, Ютуб, Google, естественно. Но раз есть у вас ребята аккаунт в Ютубе, то и в Google Плюсе тоже будет. А потом нужен также аккаунт в Твиттере, в, в Одноклассниках, Если я не говорил, то да. И еще вы заметите: в принципе, по ходу действия сайта вы заметите. А, у меня, кстати, на счету 108 рублей Причем это не накрутка Давайте я сейчас перезагружу, чтобы вы поняли Я зарабатывал, кстати, даже меньше часа Эти 108 рублей заработал, специально сел а, Так сказать Сел и начал зарабатывать Чтобы вам показать А то многие пишут, мол, о, у тебя на балансе 0 Нет, ребят, если у меня на балансе 0 Не значит, что на этом сайте невозможно заработать Значит, что я сайт а, Для себя недавно открыл И, собственно, если у вас есть пример Каких-то сайтов, то скидывайте ссылочки Я буду вашим рефералом И буду, так сказать, на вас работать Вы будете получать от меня прибыль вот, а я буду делать обзоры, то есть бартер, такой обмен. Так вот, давайте мы перейдем к сайту. А, сразу мы видим фильтр а, сайта, то есть мы натыкаемся на фильтр. И тут а, мы можем выбрать а, по тематике задания, там по тарифу, репост, плюс лайк, то есть по типу, да, а, тариф. Ну ладно, там по стоимости и так далее. Окей, а, нас это не интересует, мы хотим все задания выполнять. А, собственно, видим... Тут задание, к примеру, вступить в группу ВКонтакте, название группы, 1 рубль и 1 копейка. Ребят, 1 рубль за то, что вы вступаете в группу, окей. Далее, 2 цента за то, что вы... Простой способ смотреть а, закодированные спутниковые каналы, это, скорее всего, видос или какой-то сайт, репост, 2 цента... Так, давайте, я сейчас в уме, 2 цента, это... 40 бань. 40... Короче, это около рубля. Я сначала на Молдавский лей, потому что я в Молдове живу. Вот. Мне удобнее сначала на Молдавский лей. Лей это наша валюта. Вот. Республики Молдова. А потом уже, собственно, на рубли. И около рубля. То есть тут все задания около рубля. Есть до 8 рублей. Даже больше. Точнее, не до 8. А от 8. Некоторые, да. Тут, к примеру, подписка в социальных сетях 2 рубля 70 копеек. Ребят, 2 рубля 70 копеек. Это, поверьте, неплохо. А, далее а, Смотрим а, Репост рубль 73 копейки Там естественно есть условия И ребят, если вы сделали репост Ни в коем случае нельзя убирать Потому что сразу бан И лучше всего, когда вы выполняете на этом сайте находитесь Выключить отблок вообще Потому что, ну естественно, чтобы больше зарабатывать Чтобы он не мешал рекламе а, За которую вам платят а, То выключите отблок Вот а далее, то есть, репост. Тут подписки в социальных сетях 1 рубль, окей. А, у меня хоть там и горит, но на самом деле он выключен тоже. А, подписки в социальных сетях у меня так, браузер лагает, да, Google Chrome. Бывают такие лаги. Подписки в социальных сетях опять же. Ребят, то есть вот неплохо, у меня почему-то потормаживает. А, нет, не потормаживает, все нормально. Просто тут так дохера задание, что не сам мотается. Вот 8 рублей, а, проявляйте активность на каком-то сайте или группе ВК. Репост опять около рубля. Ну, плюс-минус рубль, потому что курс, опять же, он вот такой вот. Так что окей. А, Твиттер фолловинг, uh, то есть подписаться в твиттере 1 рубль неплохо, то есть просто зарегайтесь Ребят, регистрация опять же на этом сайте простая, регистрация на твиттере в всех социальных сетях тоже простая uh, Вот, ребят, это на самом деле еще не все, тут просто очень большое, просто огромное количество заданий Можно и от 500 рублей зарабатывать, просто uh, зависит от того, что некоторые, кстати, задания выполнять можно несколько раз uh, Это понятно, это круто Потом э, задания постоянно обновляются, цены повышаются и так далее. То есть э, вы спросите, опять же, а почему такие большие цены? Мол, э, скорее всего, вы скажете, что сайт обман, хотя я показал, что рейтинг зеленый, давайте еще раз. А вы спросите, а почему, собственно, так сказать, такие большие цены? Ребят... Если вы сделали репост, то не удаляйте А то заблокируют ваш аккаунт На этом сайте И правильно сделают Потому что если вы хотите зарабатывать реально Много, то вы должны не всячески хитрить, удалять и так далее, а должны все честно выполнять и будете честно получать прибыль, то есть вот, чем больше вы на сайте сидите, проявляете активность, тем больше, собственно, разработчики идут к вам на встречу, там всякие бонусы дают, там выплаты быстрые, плюс дают больше процент к выплатам и так далее, меньше процента того, что будут забирать, вот, далее, еще естественно, можно заработать на реферал, кстати, ссылочка на этот сайт, qcomment, в описании, переходите по этой ссылочке и вы получите плюс 5% заработка, например, вы заработаете а не 100 рублей А 105 рублей И это неплохо, плюс 5 рублей, мелочь, но приятно, ребят Согласитесь а, Также рефералы, да Конечно, лучше всего не спамить В группах ВК, то могут забанить Или заморозить, а, конечно, в лучшем случае На несколько часов, там, на день Нет, ну, у меня бывало такое Что на неделю морозили Но это не из-за этого, из-за фейк Там, всяких э, штук, неважно из-за каких-то там конкурсов. Хотя конкурсы были честны, но не суть. А, но они считают, что это фейк. Странные, Иногда бывают разработчики ВКонтакте. Я думаю, вы со мной согласны. Но вообще ребята помогают и молодцы. И мы делаем так. Можете делать видос, типа как заработать голду в World of Tanks. Как заработать гемы в Clash of Clans. В Clans да. И рассказывайте про этот сайт. Оставляйте реферальную ссылочку в описании. И все. Ребята переходят. А, сейчас вы скажете, мол... Это неправда, не набирает просмотров такие видосы, это все фигня, давайте вводим, а, как, к примеру, давайте, как заработать гемы в World of Tanks, да, точнее, гемы в World of Tanks, гемы в Clash of Clans. Как заработать э, гемы в, о, вот, Clash Royale, да, можете в Clash Royale, не обязательно даже играть, просто рассказать и все. А потом на, собственно, превьюшку сделать максимально красивую картинку, чтобы побольше кликали. Чем больше кликают, тем больше, собственно, ваш видос набирает просмотров, потому что он выбивается в топы. Так, давайте мы сейчас зайдем, как заработать гемы в Clash of Clans. Бесплатный, ребята, год назад 354 тысячи просмотров. Я уверен на 100%, что вот с этих просмотров будет за год. За год, ребята, больше 30-40 тысяч, я уверен, на 100%. Потому что, ребята, реально сайт рабочий, сайт платит, сайт с зеленым рейтингом. И, кстати, вы тут можете зарабатывать без вложений. То есть, 300 рублей в день без вложений. На рефералах вообще 1000 рублей можно, если будете делать все, что я скажу. И, собственно, вот, 10 месяцев назад 8000, тысяч, 8000... Тысяч Три тысячи рублей на этих восьми тысяч просмотров можно заработать. Потому что, ну, ребята тоже там, кто перешел по рефералке, видите, тут э, лайки. Ну, большинство лайков, конечно, ставят. Девяносто Это еще давайте мы... Э, не, точнее, это еще мы не сделали по числу просмотров. То есть это не топовые ролики, это просто которые на первом... Э, на первой страничке. Clash of Clans. Hack. Cheats free games. The Trach The Trach Чуваки. 10 миллионов просмотров Это не накручено Вы прикиньте 10 миллионов просмотров а, Это просто обалденно Прикиньте 10 миллионов То есть вы также можете назвать видос Типа Хак а, То есть Clash of Clans Хак, Free Games Гемы и так далее Вы, вы даже не представ... Даже я представить не могу сколько можно заработать и, кстати, ссылочка могла быть на файловменник, то тот чувак мог неплохо заработать. А вот что самое интересное. И да, а, то есть вот тут много видосов, а, вот есть англоязычные, русскоязычные и так далее. Кто знает английском, можете сделать на английском. Вот два года назад, халявный гейм. Тут, собственно, Глобус, ребята, тут пиарят сайт Глобус там тоже можно... Короче, вы просто берите и делайте Окей, вы скажете, ну это Clash of Clans, там понятно, игра популярная Какая менее популярная? Танки онлайн, да? А как заработать в танках онлайн, да? Заработать кристалл... Так, зарабатывать? А, ну кстати, YouTube выдает э, видосы, даже когда я правильно, точнее неправильно называю это, так Как заработать э, в... Э, точнее, кристалл в танках онлайн, да? Можете сделать видос, как заработать в интернете тоже, но лучше всего в играх, потому что больше аранжируются видосы и так далее, потому что, ну, как заработать в интернете, о, мой видос, кстати, а, вот, тут, кстати, мой видос, мой видос, нифига себе, нормально. Кликаем фильтры, а, по числу просмотров смотрим на топовые вообще ролики Тут по-моему, а, ребят, самый легкий способ заработать кристалл в танках Миллион, миллион ну практически миллион, там три завтра-послезавтра будет. Все, просто берем и делаем, и на это можно реально неплохо подняться а, Также тут другие видосы, окей, давайте три, а, собственно, три а, будут у нас запроса кстати, мой канал выбил, я не заметил. А, как заработать, неплохо. Так, что, что, что какие игры? Голду в Warface, да? А, как заработать? Warface ведь голда. Кто, ребят, играет в Warface, обязательно пишите, буду благодарен. И, кстати, задавайте вопросы по сайту, я всегда отвечаю. Можете посмотреть на прошлый ролик там. Я всегда отвечаю там. Собственно, вам тоже респект желаю и так далее. То есть подписывайтесь. Как заработать голду в Как заработать голду в Warface? А Warface точно голда? Гол... Не знаю, в. в Warface, да? Соб. От... Warface Или кредиты там, я не помню. Я, я слышал голду. Давайте прос... посмотрим. Можно просто написать, как заработать в Warface. Лучший способ заработка голды. Ну нет, нет, нет. Как заработать в Warface. Тут. Кстати, тут неплохо тоже, видите, чувак? 33 тысяч просмотров, он там что-то пропиарил, имеется этого рефералов, имеется этого прибыль. То есть все, ребята, главное сделать красивую превьюшку и все. Если просмотров не набирается, то можете приобретать у меня консультации, я буду рассказывать, как делать так, чтобы видосы набирали просмотров. Вы видели? 10 миллионов, ребята, 10 миллионов на моем канале, на этом есть видос, которые набрали 500 тысяч, 400, 300, 200, 100 тысяч. Причем, что заработок в интернете не особо-то и популярная тематика, как, к примеру, тематика игр. Но я, собственно, имею опыт в этом и вам рассказываю. Так что там консультации не особо-то дорогие, я бы не пожалел. Я, кстати, тоже покупал, причем до хера. Больше 5 тысяч или 7 тысяч я сел на консультации и благодарен тем, кто давал их, потому что я понимаю, что я недаром деньги потратил. Вот. Warface. Так, 100 способов заработать ох ох тысячу способов, ох, ох. Я, я представляю, откуда он тысячу буксов есть. Ну, там, конечно, не букс, там просто он Рассказал, типа, я йо, йо йо зарабатывать, Варфейс, мой золотой дигл, о, Элес, ну он тоже Рассказывает, как заработать в Варфейс, как легко Заработать WarBax. Варбакс. а, варбаксы, точнее Ребят, вот 855 тысяч, это неплохо Это неплохо все. Как заработать? Можно голоса ВКонтакте. Давайте, как заработать голоса ВКонтакте. О, кстати, у меня 15-минутный ролик. Будет неплохо. А, голоса. Кто только что кликнул на эту часть видео, я вам говорю, точнее, рассказываю вам про то, как распространять реферальную ссылку. Голоса ВКонтакте. Так. Голоса ВК. Способ реально рабочий. Реально можно зарабатывать. Все. Во. Голоса ВК... Давайте по числу просмотров. Ну, он тут, парень, рассказывает тоже. Кстати, такой микрофон, как у меня. Ставим лайки, если нравится микрофон. О, неплохо. Во, реально неплохо. Бесплатные голоса ВКонтакте. Вот, вот, вот, вот, вот, кстати, неплохая превьюшка. Я бы тоже научился так... Кстати, такой штрих неплохой, я бы тоже научился такое делать. Вот, все. А, собственно, с вами был Ренат. Грубляк, канал «Как заработать в интернете». Ребят, мы от вас ничего не просим, только всего лишь лайки и подписку. Так что, всем пока. Не забудьте заценить проект, где можно зарабатывать на автомате прямо завтра, прямо через минуту, через 5 секунд после регистрации. Инвестиционный проект все крипто Криптохолд» в описании. Всем пока. Опять же, подписывайтесь на мой канал. И да, я просто иду спать. Всем спокойной ночи, кто смотрит меня ночь, потому что я ночью выпускаю видос. Нужно, кстати, утром выпускать. Всем пока!